Что, мешаем, а, опять вам бизнес не проводить? Что, бизнес? Не, не мешаем? Не мешаем, Саша, все заняты, Саша. Все заняты? Я что -то Если, откры... Если что-то есть свободное, я встану Нет, ну, я думаешь, нет, нет, у тебя не может быть здесь заняты Серёга, Саша Я, я тебе объясняю У тебя здесь не может быть заняты, Саша не, Нет, не Саша Нет Я нет. тебе не дам термото-то дел без здесь работа, бизнес. Ты а ну ты тут работаешь? Я, я тебе ещё за дело Бизнеса у тебя здесь не будет это уже на тебе решать скажем так хорошо ты меня хочешь остановить как-то а? у тебя да не я... получится меня остановить Там... я тебе объясняю Саш. не получится тебе меня остановить все я поехал на рыбалку давай Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале ⁇ Все для клева ⁇ Очередной раз мы с вами выбрались на Днестр Еще не расцвело, скоро рассвет. Прекрасное настроение, желание поймать большую рыбу. И сегодня у нас очередной эксперимент. Как вы думаете, с чем? Ну, как всегда, с макушатником. И в этот раз мы будем искать компромиссы, варианты для насадок на живот которые можно использовать именно с макушатников. То есть будем использовать примерно плюс-минус одинаковую макушатку, плюс-минус одинаковый там, длины поводок, плюс-минус одинаковый крючок, но э, разные варианты насадок. И будем искать именно, какой же все-таки эффективнее. Готовы смотреть? Поехали. Приехали мы сегодня с нашими друзьями и администраторами нашего вайбер-сообщества для днестр это Коля, помните вы его, да? Вон Димончик, Димон. Скати. Так что рыбалка обещает быть продуктивной, веселой и интересной. Мы находимся на 46 шестом километре. Здесь эта база всегда была платной. И вы знаете, что у них нет документов. Может быть, даже не знаете, я вам говорю. Здесь нет документов у людей, которые снимают плату за Днестр. вот здесь. И поэтому они не имеют права вам каким-то либо образом ограничивать вас в том, чтобы вы здесь работали, Понимаете? Поэтому не ведитесь на всю эту ерунду. Если вас кто-то будет ограничивать, просто снимайте на видео. Что касается темы видео, то поводок можно сделать с волсяной оснасткой и не волсяной. То есть если без волоса, можно ловить на червя, на опарыша. Или с волосом, вот сейчас я сделаю с волосом и постараюсь сначала половить на плавающие насадки. посмотрим, эффективны ли они так как у нас сейчас идет запрет то больше чем одно удилище использовать нельзя с одним крючком ну, поэтому так и будет у нас эксперимент проводиться у меня, у Коли два удилища, поэтому вот мы на два удилища и попробуем провести такой эксперимент 90 грамм грузила, да? да, Сносят. очень сильно сносит. Значит надо ставить 110. Значит, есть, ставить есть, 110. Люди, друзья, 110. У вас есть, наверное. У не меня знает. есть, у меня все есть. <связь> надо быть всегда готовым, друзья, потому что ну, <связь> течение меняется. В принципе, 90 всегда было нормально для Макушатника на Днестре. Но бывает, что нужно 110 грамм, бывает, что нужно 130 грамм и даже 150. А может быть даже и 70. То есть разные вариации нужно всегда иметь. Раз на раз не приходится. Сто процентов. У тебя поводок, крючок с волосяной нас? или нет? Нет, да? То есть ты будешь ловить? Ну крючок, именно, без волос. Без волоса? На, на какую насадку? Ну я поставил горох, не знаю, может поставлю червяка. Так горох лучше поставить на волосы. На волос ну, конечно, конечно, да. Я не хочу вязать сейчас, я думал. Ну, ты что, ленивый или что? Ценные минуты. Я поставлю червяка, свяжу волосиную, ага. и одену горох. Ну давай. А я лучше с самого начала немножко заморочусь. И сразу свяжу с волосом. Друзья, появился новый блогер, он Коля, смотрите, начинает снимать. Мы теперь друг друга уже начинаем снимать. Так что контент будет интересный. Да. Коля, можешь даже показать, вот, смотри. Покажи, мой первый вариант макушатника. Ты видишь? Ну да. С волосиной 110 грамм, видишь? Ну вы же должны были мне дать 110 грамм тоже. Ну тогда, <смех> что за проблема? <смех> Это, Всё, знаете, я, что тоже, меня... я тоже вижу сейчас волос. Давай. Итак, начнем мы наш эксперимент. Сгрузила ласочка 110 грамм. Макуха с запахом клубники. Крючок 10 номера. И с волосной оснасткой на ней желейный был. Тоже с клубничным запахом. Вот таким вариантом попробуем. Посмотрим, как будет наш эксперимент продвигаться. Если что, то будем что-то менять. Коля использует ласточку 10 грамм, тоже с запахом сливы макуха и связал волосную оснастку с горохом. У него так вот получилось. Из-за того, что большое течение, а у ребят небольшое грузило, их э, оснастку снесло и получается запутывание, понимаете? Так, вот это исходные варианты, с которых мы начинаем. Это желейные бойлы разные, этот горох. Клубника, слива, макуха клубничная, пенотесто, вот такое чесночное, обыкновенные пенопластовые шарики и вот такие гранулы. То есть с этого мы начнем, проверим их эффективность и если нет, то перейдем тогда к животным насадкам. И сделаем неволосную станцию обыкновенной. В пользу случаем хочу обратиться к начальнику леснического хозяйства Одессы. Это ваша территория. И у тех людей, которые сейчас здесь взимают плату за рыбалку, нет никаких оснований, нет никаких документов. Но почему вы бездействуете, мне это непонятно. Вы же прекрасно понимаете, что бездействие вашей власти приравнено к коррупционной составляющей. Так что вы ждете? Займитесь, пожалуйста, наведением порядка на 46 километре, как минимум. А еще лучше бы на всей территории Вашего хозяйства, где взимают плату, и при этом у людей нет документов. Проведите, пожалуйста, инспекцию своей земли и посмотрите, кто здесь и чем занимается. Поэтому хочется верить в то, что, возможно, вы не в курсе дела. И вот я вам об этом сообщаю, что здесь нужно навести порядок. И у нас... Первый карась! Ура! Карасик! На клубничку! Хорошенький, хорошенький такой! А у нас пока ничего! Ну вот, потому что у вас нет клубнички! Так, бегом, бегом, бегом, забрасываем! Быстро, быстро, быстро, быстро, быстро! Я вам скажу так, что рыбалка с макушатником это такая пенсионерская забава, потому как тут не нужно очень часто перезабрасывать снасти и так далее. Это просто такая ленивая, скажем так, рыбалка, подразумевающая просто отдых, балдеж и наслаждение природой. И изредка вытаскивание оснастки, чтобы там посмотреть, все ли нормально с макухой. Она растворяется очень долго, поэтому в этом необходимости большой нет. И при наживлении снасти, если вы используете желейные бойлы, то тоже, в принципе, не нужно. Там он все на месте с ним. И запах, у него нормальный цвет, то есть он долгоиграющий. Это не червь, не опарыш, которого объедает там, мелкая рыба, там тарань там, и так далее. Поэтому сразу вытащил рыбу, хоп, перезабросил, все. И дальше сиди, и балдей, и отдыхай, и наслаждайся природой. Так. Пока народ курит бамбук, мы вытаскиваем второго карасика, скорее всего. Опаньки, опа, пулечки. Ребята. Как говорится, что маем, то маем. Ну, этот мелкий карасик. Мы будем обрускать его Мы такого не берем Это не наш размер Быстрый перезагруз Бегом Ну запах клубники до сих пор чувствуется Да То есть сколько уже Полчаса уже есть но ну, давайте будем все таки экспериментировать И попробуем Поменять запахом клубники на запах например горох такой же самый бойл желейный только гороховый Так, ну что, пробуем одеваем пенотест на такой Его, в принципе, можно одевать и на крючок Но, так как у меня уже связана оснастка волосяная Поэтому будем ее одевать на волос Это не ухудшится варианты работы как мне кажется наоборот даже улучшит тут самая главная проблема это одеть стопорочек ну, у нас все получилось О. О. Вот такой вариант Секретную снасть Днестровскую улицку. Фишка в том, вот смотрите, я вам покажу, чтобы вот здесь она была закрыта. Вот она, как бы здесь такая с ракушкой идет. Ну да. Если она без ракушки, то она типа пустая и она ну, плохая. Но. Ну. И вот Но это, это живая. Да, она разбивается, сядется на, на крючок. В прошлый раз взял карт на нее. Ого! Так, и караси брали тоже. Не знаю, попробуем, чтобы будет сейчас. И что там? Ой-ой-ой! Супер! Раз чесночное пенотесто работает, то мы продолжим пока на него ловить. Вдеваем стопорочек. И забрасываем. Макуха, как видите, уже прошло минут где-то 45. Кусок практически остался такой, какой был. То есть его не сильно размыло. Но это не очень хорошо. По идее, оптимальный вариант, чтобы его хотя бы уже ну, размыло хотя бы наполовину. То есть, чтобы кусок макухи вам был примерно часа на два в вашей рыбалки. Не больше. А здесь я вижу, что, наверное, будет больше. Это не лучший вариант. Какой же такой кайф, утренний кофе на реке, супер. вот друзья, смотрите, главная проблема, почему не клюет на макушатник, это когда крючок цепляется за основную леску или за основной шнур, видите. Конечно, нам так не будет клевать никогда. Я как-то снимал видео с лайфхаками с макушатником, и там рассказывал о том, что нужно поводок прикреплять к макухе. Таким образом, не будет никаких перехлёстов и зацепов крючка за основную леску или шнур. Вот. Оптимально, конечно, это манка или мед или что-то что типа такого. Можно, конечно, воткнуть крючок в макуху, но из-за того, что на крючке химическая заточка, вы просто тупо тупо тупите крючок. Поэтому не думаю, что стоит это делать. Проверим эффективность обыкновенного пенопластового шарика. Для этого я обрежу волосяную оснастку. Вот здесь. И нацеплю этот шарик прямо на крючок. При этом обязательно оставляйте жало открытым. Итак, друзья, следующим вариантом эксперимента с нашим окушатником будет такой контейнер карпелоконт это такой пустотелый шарик и поэтому попробуем вот такой криль он жидковатый такой жидкий видите смотрите запах у него криля действительно и попробуем такую массу э, налить в этот шарик и попробуем половить на него то есть он шарик будет в виде как бойла, вы поняли да Так. вот таким вот вариантом попробуем. может понравится вот этот контейнер нашему ну, карпу посмотрим Продолжаем наш эксперимент, Кукуруза с опарышем, уже насаживаем, наживляем на наш крючок и попробуем теперь на него. Я так думаю, что скорее всего будет клевать плотва, тарань, ну, что будет, то будет, посмотрим. Понять. карасище на червячка. Ну это не наш размер. Так, еще раз червячка цепляем. На первых двух часах рыбалки можно сделать такой маленький, небольшой вывод этих двух часов, что эффективнее работал клубничный желейный бойл Чесночное пино тесто и вот сейчас нормально работает живая насадка червь. Вот, кукуруза пока что-то молчит, но ну, посмотрим, как будет дальше. Поэтому хочу сказать о том, что нужно иметь разные варианты для эксперимента именно на вашем водоеме, на котором вы его видели. И в принципе я хочу сказать, что в разные дни разные предпочтения вкусов и желаний этого карася, карпа и другой рыбы. Друзья, если вы видите, что у вас на червя клюет лучше, чем на что-либо другое, то есть смысл поставить крючок с более длинным цевьем. И желательно, чтобы у него были вот такие маленькие зазубрины. Надеюсь, камера передает эти зазубрины, вы видите. Тогда червь будет лучше держаться на таком крючке. Какое счастье! Коля, что там Коля? Ничего, а не да ладно, ничего. Там карасина? Да-да. Так. Ой! Да я, ну я не расстроюсь, ну, что не Расскажи, что клюнул. На червяка. На да. терпение, Коля. Он клюнул на терпение. трудовой карась был и сорвался. Бля. Попробуем червя э, подстопорить опарышем. Поняли, да? То есть опарыш выступает в роли стопора чтобы не заскальзывал с крючка червь и именно вот так вот постопырить опарышем. Вопросы? Ну наконец-то, наконец-то. На что? Да, червяк. То есть червяк сегодня работает? За нижнюю губу, кстати. Не, она вот там в 20 градусах. Внимание, барабанная дрожь и у поли подлечь. Козлик. Козлик. видно хорошо, но Оп, -паньки. Червячок. Червячок да? да. И ты видишь, я под, сделал опарыша. Э, вставил опарыша. Для того, чтобы червя сильно быстро не рвала в коси стопора. Вот. Он. <говорит> карасевич. карасевич чисто чисто на кукурузу хочу попробовать проэкспериментировать с максимально коротким поводком для макушатника с таким банановым крючком с волосной оснасткой попробуем продолжить эксперименты э, с волосом пытается залезть да, да. Ты, да он понял что вообще без вариантов там по да. чуть-чуть больше Все, пошел дальше не получилось уже. очередной карасик получается так что экспериментируем сейчас не только с самой оснасткой но и с длиной поводка то есть тогда был коротенький сейчас сделали подлиннее. то есть нужно постоянно экспериментировать экспериментировать тогда будет результат значит, чтобы уберечь от перехлестов наш поводок значит, можно использовать манку или вот как сейчас например я использую мед обыкновенный мед то есть я намазываю мед на макуху. Нужно буквально немножко. И к нему прилепливаю наш крючок с нашей наживкой. И получается достаточно эффективно для того, чтобы можно было его забросить и чтобы поводок не слез с макухи. Вы поняли? То есть это в принципе дает возможность нормально забросить, и тогда отлепляется сам крючок и нормально отходит в вниз по течению. Также вот, этот мед будет дополнительным ароматизатором нашей макухи. Это тоже даст позитивный эффект. Вот он наш медовый червячок. Видите, как классно получилось. Друзья, подводим итоги нашей рыбалки. Если выделять